Приветствую, друзья! Продолжаем передачу из Узбекистана и будем продолжать говорить о пространственной энергии. Как мало мы вообще знаем об этом. Расскажу вам мое воспоминание. Там прямо из Лос-Анджелеса отъедешь там 30 минут не больше 30 35 минут и уже как будто ты за городом красивейшие горы эвкалиптовые значит растения елки столько много трав и там особое энергетическое место где собираются люди вот там есть специальный зал для лекций проведения конференций лекций и я это место прозвал назвал швейцария маленькая швейцария в лос-анджелесе и вот я там я справил свой день рождения, помню, когда мне исполнилось 65 лет. И я любил это место, я часто туда приезжал. И как-то раз я туда да, приезжаю, смотрю, еле-еле, значит, женщина еле-еле передвигается, она стелит значит, на траву этот самый коврик, и ложится вот так. Где-то 30-40 минут она лежит, не двигается, ничего. Я часто ее э, видел там. И потом она начинает немножко как бы приходить в себя, вот, и начинает кормить птиц. Голубей, птиц. вот После работы. И она, значит, когда кормит, она... Звуки, значит, голуби поют, птицы начинают петь. Представляете себе, природные звуки не только одушевляют, они питают нас через слуховой канал высшей энергии. Но почему люди не знают этого? Теперь я наблюдал за ней. Потом я, когда она отходила в один из дней, я представился и говорю, что меня вот интересует, почему вы каждый день она приезжает? И когда мы разговаривали, она мне стала рассказывать. Я, значит, бухгалтер, целый день сижу, целый день там компьютеры, сидящая работа. И в конце рабочего дня я как выжатый лимон. Я еле дохожу до э, машины и, значит, приезжаю сюда. И вот я начинаю соприкосновение с Землей, как я сказал. Земля начинает работать на нее, тело начинает принимать все земные энергии. Околопространственные энергии, вот это колоссальная И воздух, и горная атмосфера, все начинает впитываться через... На тонкие тела прямо в наши клетки, в органы, системы, и оживлять, одухотворять, усиливать э, ток кровообращения. И она говорит, я оживаю, когда я еще кормлю, я делаю добро, понимаете, это уже идет вот этот вот кровь. Круг, то есть она соприкасается с природой в моральном отношении и в эстетическом отношении. Это все начинается гармония высших сил. И они ей дают все, что необходимо. Вот представьте себе, что 80% всех работ с современный, цивилизованного человека, это сидящая работа. Даже если вы стоите, вы там mm. внутри ходите, это то же самое. Это то же самое, немножко лучше. И теперь я хочу сказать, друзья, если вы не поменяете свое мировоззрение, то, то вы никогда, никогда, ни в какой больнице, нигде не восстановитесь свое здоровье. Вы только улучшите там санатория, где-то, где-то в больницах, где-то в поликлиниках, вам немножко улучшит состояние. Но это другое, это не полное выздоровление. А это просто временное улучшение через ортодоксальную медицину. Будем прощаться. Удачи вам всем и счастья!